Привет всем, с вами Сгамува, и сегодня я вам расскажу, что же было еще одно прекрасное мероприятие МС Волга. Мы начали в каком-то странном черном месте, вместе с каким-то человеком. Там, по-моему, мы даже были не одни. Но это не важно. Важно было то, чтобы защитить целый город. В этом городе мы с друзьями понапихали всяких ловушек, к примеру, дыра в полу вместе с пулеметами. Но не важно. Потом сервер, с того ничего, был заполнен до отказа. И как только админы знали, то мы чего-то ждем и решили к нам позвать повод от Дональда. А Дональд привел всю такую армию, в принципе, мы могли бы просто стоять и ничего не делать, но наши лучники подумали, что будет очень мило стрелять в наших гостей отравленными стрелами. Финятам это не очень понравилось, и решили снести наш обсидиановый домик. Там настолько сильно было весело, что к нам даже и фриты прилетели. Мне показалось, что мы играем в какую-то игру. И стал тоже всех там убивать. еще Насквозь, насквозь, насквозь, насквозь. Мы, мы приходим то туда, то обратно. Видимо, ты зомби э, только на одного определенного игрока. Топиль, допель, дангер еще нам помогает. Опа, опа. Ладно, нет времени на, на все это. Итак, все сломали. Давайте. Э, короче, надо сквозь них пробираться быстрее Ну да их всех а, сейчас а, уничтожить Дальник тоже, и звука прям, вспышка. Да, а, Дальше, эти вот, наступаем, наступаем, наступаем Они уже заняли почти всю позицию Также я хотел устроить сюрприз для эфритов Виде бездоны, яма, прикрытый гравий И все это работало от рычага но его трогали, так как моим друзьям было весело смотреть, как я заново и заново прокладываю этот обвал. Кстати, к этому времени успели подойти еще и пауки. Наши парни понаделали столько выборки, что даже зомби садились на этих пауков и воображали себя кентаврами. Мне показались, эти пауки очень голодными, и я им давал целые ведра борща. стали как-то гореть а игроки жаловались на меня говорят что я его сильно перегрел меня потом попросили строить специальный подиум чтобы мы могли весело все закончить и в итоге все повеселились донат ушел к какому-то нефриту, а, и мы вышли из сервера в ожидании обновления 2152 так все и кончилось и если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. Если вдруг вам не понравилось данное видео, то ставьте лайк. Добавляйте в избранное, чтобы потом его пересматривать. Подписывайтесь, если вам понравятся другие мои видео. И также зовите ваших друзей. Ведь чем нас больше, тем веселей. И всем пока! Первый нох.